Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принять закон о туристском сборе теперь уже для всех регионов. Цель благая – собрать средства на развитие инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры. Предполагаемая ставка – 50 рублей в день на одного человека. Это очередной серии законов о повышении налогов после обнуления, включая повышение НДФЛ, введение налогов на вклады в банках, отмена ИНВД для малого бизнеса, увеличение акцизов и так далее. Глава комиссии по туризму РСПП Сергей Шпилько точно сформулировал проблему с новым побором. «Денег на реставрацию памятников и благоустройство на местах не хватает не потому, что нет туристского сбора, а потому, что бюджетная система РФ устроена таким образом, что львиная часть региональных доходов направляется в федеральный бюджет», – заявил Шпилько. «Можно добавить, что за 10 месяцев 2020 года, в период эпидемии, финансирование армии, закупок оружия правоохранительных органов и органов государственной власти увеличено почти на 500 миллиардов рублей». А по доле медицины и образования в федеральном бюджете России находится далеко позади большинства, даже не очень развитых стран мира. Вот тут нам и поможет курортный сбор. Платон уже помог восстановить дороги.